Привет! Мозила решила разобраться, как работают дизлайки на YouTube и пришла к неутешительному выводу – дизлайк уже ни на что не влияет. Но об этом вы, пожалуй, и сами догадывались, когда беспрерывно матерясь, пролистывая или блокируя неинтересное вам однотипное видео. Исследование Mozilla показало, что даже когда пользователи говорят YouTube, что им не интересны определенные типы видео, подобные рекомендации продолжают поступать. И это несмотря на то, что сам YouTube заявляет, что активно использует обратную связь для механизмов рекомендаций. Ссылку на исследование вы найдете в описании под видео. В Mozilla, используя данные видеорекомендаций от более чем 20 тысяч пользователей YouTube и более чем 500 миллионов рекомендованных видео, создали более 44 тысяч пар видео. Одно отклоненное видео плюс видео, впоследствии рекомендованное YouTube. Затем исследователи оценивали пары, чтобы решить, была ли рекомендация слишком похожа на видео, которое пользователь отклонил. По сравнению с контрольной группой, Отправка сигналов не нравится и не интересует не срабатывает, предотвратив 12 и 11 процентов плохих рекомендаций соответственно. Кнопки не рекомендовать канал и удалить из истории оказались немного более эффективными. Они предотвратили 43 процента и 29 процентов плохих рекомендаций. В ответ представитель YouTube заявил что исследование Mozilla не учитывает работу алгоритмов рекомендаций. И вообще, сигнал от пользователя блокирует конкретное видео или конкретный канал, а не тематику. Что, согласитесь, странно. Если я не хочу видеть безумные советы водителям от тех, кто даже не имеет прав, или пошаговые рецепты пирожков и тортиков, мне что, надо вручную заблокировать все видео все каналы данной тематики в YouTube? Странная, очень странная альтернативно устроенная логика. Ну что тут сказать? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и задавайте свои вопросы в комментариях. До встречи!